всем привет дорогие друзья добро пожаловать на наш канал а, уверен наша встреча с вами не случайна, потому что если вы сейчас видите меня то наверняка вы интересовались заработком через интернет поэтому давайте сразу к делу и буквально в несколько минут я объясню вам что это за тема какие здесь вы сможете заработать деньги и что конкретно от вас требуется наша команда работает уже несколько лет и за это время нам удалось обучить огромное количество людей в разных странах которые сегодня зарабатывают деньги полностью через интернет наверняка вы задаетесь вопросом Каким образом я сегодня, не имея никакого опыта, могу, используя свой там смартфон, интернет, компьютер, начать зарабатывать деньги? Поэтому начнем, наверное, с истории. Чуть более пяти лет назад мы познакомились с одной из интересных супружеских пар. Это Рэнди Рэй и Венди Льюис. Они живут в Соединенных Штатах Америки во Флориде. Рэнди Рэй он работал в НАСА, а Венди Льюис она была учительницей математики. И это те люди, которые в свое время основали компанию, которая сегодня приносит миллиарды долларов товарооборота ежегодно. Их компания побила все мыслимые и немыслимые рекорды. Это первая компания в их индустрии, которая сделала первый миллиард долларов товарооборота всего за пять лет работы. Если мы возьмем такие компании, как Apple, Google, Amazon, Facebook, они тоже сделали, вышли на свой первый миллиард в течение первых пяти лет. На данный момент Рекорд компании GNS Global не побил никто. Она находится в ТОП-15 самых мощных, самых быстро развивающихся компаний в мире. Им удалось создать продукт, который на сегодняшний день является просто бомбой в индустрии. Продукт, который они разработали, позволяет сегодня любому человеку, будь то женщина, будь то мужчина, выглядеть моложе, выглядеть стройнее. Ученые, которые работают над этими продуктами, являются Нобелевскими лауреатами. Компания на данный момент имеет более 300 наград в сфере бизнеса, в сфере продуктов, в сфере вообще этой индустрии успех компании пришел неспроста потому что огромное количество людей сегодня голосуют своими деньгами и что интересного она предоставляет в этой компании есть особый бизнес-план есть особая система вознаграждений благодаря которой любой человек с любой страны с любой точки мира используя телефон используя интернет и компьютер сможет зарабатывать деньги продвигая ее продукты и услуги каким образом это все делать у нас будет специальное обучение на котором вы сможете все подробно узнать после того как закончится данный видеоролик вы сможете нажать кнопочку внизу зеленого цвета заработок и узнать обо всем подробно сейчас я расскажу вам о некоторых видах дохода которые есть в компании, благодаря которым сегодня огромное количество людей вышло на шестизначные доходы и зарабатывает сегодня деньги полностью через интернет. Компания предоставляет за продвижение несколько видов дохода. 90% людей, которые сегодня зарабатывают деньги, они работают по линейному доходу. То есть это когда ты поработал, например, там 5 дней в неделю и получил какой-то определенный оклад. У этого оклада есть потолок, то есть больше которого вы не сможете никогда подняться. Здесь в компании ваш доход по сути не ограничен. Итак, давайте я вам коротко объясню, какие есть доходы и за что компания нам платит деньги. Компания предоставит вам интернет-магазин. То есть она даст ваше распоряжение интернет-магазин, который будет работать за вас 24 часа в сутки, 365 дней в году. Аренда этого магазина будет вам стоить всего 3 доллара в месяц. Вы получите на те продукты, которые есть в компании, вы получаете скидку для вас лично от 25 до 30%. То есть, предположим, кто-то купил у вас продукта на 100 долларов, вы заработаете либо 25, либо 40 долларов на свой счет. Деньги вы сможете выводить на специальную карточку от американского банка, которая будет доступна вам. Второй вид дохода называется Fast Bonus, быстрые деньги мы его называем. Если ваш кандидат покупает, например, базовый пакет, вы получите 25 долларов премию. Если он покупает, например, европейский пакет, то вы заработаете 300 долларов сразу же премии. Команды и комиссионные. Вы сможете получать пожизненный процент от товарооборота всей вашей команды. То есть я называю это пассивным доходом. Четвертый вид дохода называется матчин-бонус. Это доход с первого, второго и третьего уровня ваших команд. С первого уровня вы будете зарабатывать 20%, со второго 15%, с третьего 10%. Вот именно этот вид дохода является мотивацией, благодаря которой мы бесплатно обучаем партнеров, которые начинают работать и зарабатывать здесь деньги. Почему? Потому что как только ваш интернет-магазин принес вам, например, 1000 долларов, то ваш куратор получит 20%, то есть 200 долларов. Как вы думаете, он хорошо вас будет учить? Конечно, да. Следующий вид дохода называется фонд бриллиантов. Этот процент вы будете получать в зависимости от вашей квалификации. То есть, чем выше вы растете по карьере, тем больше вы начинаете зарабатывать в компании. 3% от товарооборота всей компании доступен бриллиантовым директорам. Шестой вид дохода – путешествия и подарки. Компания за свой счет организовывает путешествия на разные страны раз или два раза в году. Она дает возможность любому получить бесплатно путешествия в различные экзотические страны. За несколько лет работы в компании я побывал уже в огромном количестве стран, и все это за счет GNS Global. Компания оплачивает путевку, то есть она оплачивает билет, она оплачивает пятизвездочный отель с питанием, говорится все включено. За определенное трудолюбие компания награждает, дарит различные подарки. Как правило, это Apple-техника. Это айфоны, айпады, макбуки, которые компания дарит своим дистрибьюторам. А также в компании есть денежные промоушены, благодаря которым вы можете заработать до 15 тысяч долларов. Мы живем в потрясающее время. знаете, еще 10 лет назад невозможно было работать со смартфона. Сегодня в телефонах можно установить просто обычное приложение, например Uber, и вы уже на работе, вы уже можете зарабатывать деньги. Вы установили наше приложение, вы уже можете обучиться новой профессии и начать в кратчайшие сроки, в первый месяц заработать вашу первую тысячу долларов. Еще лет 20 назад наши родители, они учили нас совсем другому. Они нам говорили, отучись в университете, иди на предприятие, иди на завод, иди на какую-то работу и компанию, и там в, при достижении 65 лет ты получишь пенсию, и все будет у тебя хорошо. Но реалии они совсем другие. Если мы сегодня посмотрим на бабушек, дедушек, которые отработали уже там, по 40, по 50 лет на государство, на какие-то предприятия, и получают сегодня 100 долларов, 200 долларов пенсии, 300 долларов пенсии, это не гарантия вашей безопасности. Сегодня нужно перейти на новые рельсы. Нужно перейти на тот новый поезд, который приведет вас к другому результату. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша жизнь начала меняться, нужно начинать делать совсем другие вещи. Поэтому сейчас я предлагаю вам, после просмотра этого видеоролика, изучить информацию на этом сайте, нажать кнопку заработок и получить инструкции, каким образом вы сможете в первый месяц заработать вашу первую тысячу долларов. А я не благодарю вас за то, что вы сегодня были здесь, я вас с этим поздравляю. С вами был Эд Гринко и увидимся на обучении. Жмите на кнопку и до встречи.